Привет всем! Сегодня я вам покажу светофор. Вот смотрите, сейчас зеленый цвет. Вот идут всякие люди. Смотрите, а теперь красного цвета. Теперь летят всякие разные птицы. Ну вот, вы теперь знаете, что такое светофор. А хотите, я потом вам подарю этот светофор? Блин, не могу его вытащите земле ну тогда я вам не подарю светофор я хотела бы еще водопад кинуть но к сожалению и он не вытаскиваемый может ведром ударить его будет лучше работать во он действительно лучше работает он теперь для всех зверей работает все цвета работают одновременно теперь я улучшил светофор. Теперь люди и птицы могут одновременно переходить дорогу. Классное изобретение. А вы что-нибудь можете изобрести? Удачи!